Привет, сегодня мы поговорим о языке, на котором мы разговариваем. И еще мы поговорим о том, почему мы об этом должны поговорить. Мы уже разобрались с тем, что мы социально обусловлены, и язык, на котором мы разговариваем, это, вероятно, одна из самых важных, во-первых, один из самых важных инструментов социализации, а во-вторых, то, что очень сильно отличает нашу человеческую цивилизацию от других видов, которые, в общем, более-менее похожи на разумных и к которым относятся слоны, дельфины, некоторые виды птиц и так далее, но с которыми мы еще не научились этот общий язык находить. Так вот, очень долго антропологи, которые в, кроме того, что общались, во-первых, с представителями разных других культур, мы сейчас, конечно, говорим про западных антропологов, которые взаимодействовали с азиатскими культурами, с восточными культурами, с индийской культурой, с африканскими культурами. Так вот, эти антропологи, встречаясь в 18, 19 и 20 веке, наверное, 19 и 20 веке, встречаясь с разнообразными племенами, начали подмечать, что, оказывается, язык очень сильно влияет на наше мышление, что... Если быть более точным, была сформулирована гипотеза, она известна как гипотеза лингвистической относительности или гипотеза Сепера-Уорфа, которая существовала в сильной и слабой формулировках «Язык определяет мышление» или «Язык влияет на мышление». Ну, гипотеза лингвистической относительности с тех пор была достаточно подробно разобрана и опровергнута, и тоже пару ссылок на книги на эту тему я предоставляю но мы все равно понимаем, что язык и мышление очень тесно связаны. И наше мышление, если оно и не определяется, конечно, языком, то посредованно языком. На эту тему было проведено очень много исследований как раз-таки в разнообразных племенах. И вы могли слышать байку про эскимосов, которые различают гораздо больше видов снега, потому что они имеют очень много слов и вопрос, что первично, что вторично, всегда оставался. Да? Но оказалось, что это все-таки байка. И ничего подобного с, так, с таким огромным разнообразием слов у эскимосов нет. Но они не сильно отличаются от нас в плане того количества слов, которые они используют. Но тем не менее проводились эксперименты с распознаванием цветов носителями разных языков, в которых есть разные разграничения цветов, то есть у китайцев, например, зеленый и синий обозначаются примерно одним словом, в русском языке есть слово голубой, которое, которого нет в таком в популярном английском и нет в стандартных цветах английской радуги. И, в общем-то, вы, выяснилось, что наличие тех или иных слов в словаре, конечно, не мешает нам видеть. Те цвета, которых мы, для которых у нас нет слов или понятий, или они где-то довольно глубоко запрятаны, но как минимум ускоряет коммуникацию на эту тему и ускоряет распознавание тех или иных цветов, форм, предметов, событий, состояний и так далее. В какой-то момент у исследователей возникла следующая гипотеза, которая до сих пор не доказана, насчет того, что у нас существует некая универсальная грамматика или мысликод, так называемый, который у всех людей существует, заложено от рождения. Тот же Стивен Пинкер, такой исследователь и лингвист, он говорит о том, что, друзья мои, как мы могли бы учить английский или русский язык, или какой угодно другой, если бы не было основы, на которую могла бы накладываться грамматика. В исследовании грамматики как раз разобрались в том, что языки, несмотря на то, что они все очень разные, устроены по одинаковым грамматическим законам, и они очень-очень строгие и четкие И раз все языки устроены таким образом, то, возможно, это говорит о том, что они базируются на каких-то более глубинных структурах человеческого разума. Возможно, это действительно так, но для нас то, что важно понимать, что смыслы формулируются вот на этом, на мыслекоде, а разговариваем и пытаемся передавать какие-то знания друг другу или убеждать друг друга, мы пытаемся с помощью а, русского языка, и, ну или английского, или какого-то другого. И возникает вопрос, хорошо, а как мы изучаем язык и как мы вообще формируем вот всю эту громаду а, слов, терминов, которыми мы пользуемся а, в общении с другими людьми. А, на эту тему довольно интересный и большой Текст существует у польской лингвистки Анны Вишбицкой, которая продемонстрировала, что мы конструируем более сложные понятия из более простых, основываясь на последовательном научении и на каких-то базовых понятиях, которые мы получаем просто из взаимодействия с миром с детства. То есть, например, существует гравитация, мы начинаем в какой-то момент переворачиваться, ползать, ходить, и в этот момент мы понимаем, еще не имея никакого языка и не умея разговаривать, о том, что есть отличие между верхом и низом. И вот это первое различие, первая дихотомия верха и низа приводит к тому, что у нас внутри на нашем мыслекоде формируется такое понятие. Мы понимаем, что угу, значит, эта разница есть, и потом на эту разницу может ложиться э, какие-то слова. Кроме того, Вишбицкая выделила такие базовые понятия, как светло, темно, большой, маленький, я, ты, глаголы такие, как знать, хотеть, думать и так далее. А все остальное, оно конструируется на основе, во-первых, этих более простых понятий, которые каждый человек получает в ходе взросления, во-вторых, мы культурно, причем исторически создаем какие-то понятия. То есть мы выделили там, лошадь или коня и называем это лошадьми или конями. И мы детей обучаем с самого детства о том, что смотри, вот это лошадка, а вот это наоборот коровка, потому что для нас важно их различать. Но люди, которые живут в, в каких-то крестьянских семьях, они могут иметь гораздо больше слов для обозначения не знаю, видов окраса лошадей или о том, какие могут быть коровы, там, они тельные и не какие-то еще. В общем, словарь может быть гораздо более сложным, и это основывается на наших культурных отличиях. То же самое, различение цветов между отличающиеся в разных народах, в разных языках, возникли просто исторически, потому что существует континуум цветов, и где дробить этот континуум на отдельные э, фиксированные части, в общем, да, в какой части спектра? Э, это совершенно произвольное решение, и поэтому в одних, э, на одних территориях и поэтому в одних языках сформировалось одно случайное разделение, которое потом передается из поколения в поколение, в других языках сформировалось какое-то другое разделение, которое передается из поколения в поколение и так далее. То есть тот язык, которым мы пользуемся, по сути, это летопись истории. Э, всей культуры, в которой мы существуем. И вот эти кусочки летописи в нас закладывают на протяжении а, всего нашего взросления и роста. А, почему это важно понимать? Да потому что мы с потребителями тоже находимся, с одной стороны, в какой-то единой культурной парадигме, то есть а, мы все росли на примерно одних и тех же мультиках, смотрели примерно одно и то же кино, а, читали Пушкина в школе, я не знаю, там... При конте из нас распадался Советский Союз, а у кого-то при, при его, или ее родителях распадался Советский Союз. В общем, у нас есть, с одной стороны, это некая общая база. И это создает у нас, опять же, проклятие знания. Мы думаем, что если мы все существовали примерно и существуем примерно в одной культуре, то мы думаем примерно одинаково. Но нет, оказывается, что словари у нас абсолютно уникальные, во-первых, у каждого человека. А во-вторых, даже группы словарей могут отличаться. Во-первых, в разных регионах могут использоваться разные слова, потому что кто-то не знает, что такое мультифора, кто-то не знает, что такое, я не знаю, шанишки, а кто-то не знает, что такое поребрик. И при этом в разных регионах, или там шуфлятка, и в разных регионах эти словари разные. И если мы выходим из... Там, из какого-то регионального рынка на федеральный, то важно помнить о том, что эти отличия могут играть с одной стороны против нас, когда мы не угадываем с какими-то терминами, а с другой стороны они могут играть за нас, если мы выделяем отдельный сегмент и разговариваем с человеком на том языке, на котором он способен разговаривать. В блоке про эволюцию идей мы говорили о том, что очень важно, чтобы идея формировалась на основании каких-то идей, которые уже заложены в голове у человека. Мы не воспринимаем просто сигнал друг от друга. Мы формируем свои идеи на основании тех сигналов, которые мы активно выделили из речи другого человека. То есть, если вы как бизнес пытаетесь что-то сообщить человеку, вы должны попасть в его уникальный словарь, которым этот человек пользуется. Делать... Думать, что у потребителя ваш словарь, это очень серьезное когнитивное искажение, которое может вам мешать. И вопрос, как бы, какими концепциями, какими словами, какими смыслами покупатель думает о вашем продукте или услуге, и как вы будете это определять, вопрос открытый, который вы должны себе задавать непрерывно. И вот это первое важное, первое важное следствие того, что... Язык и способы разделять реальность на части у разных людей, в общем-то, могут быть довольно разными, несмотря на то, что мы все живем в одной стране, в одном городе, но можем принадлежать разным субкультурам, разным возрастам и так далее.